Есть ли какое-то давление у тебя со стороны там, государства, Нет. ментов, ОСБ? Это... Наоборот, я вижу, что появляются целые институты по выстраиванию отношений между бизнесом и властью. Реально есть какие-то законодательные инициативы, которые э, позволяют тебе получить поддержку государства в случае инвестиций в различные отрасли. Да, да есть, знаешь, так по инерции, мы все еще там привыкли ругать что-то и говорить, что все плохо. Но на самом деле происходят сейчас очень большие изменения к лучшему, которые, может быть, не заметны вот какому-то предпринимателю э, в небольшом бизнесе, но в, в среднем и в большом бизнесе уже существуют понятные механизмы.